Мы с вами теперь живем в новой реальности, которая была введена законом 476 ФЗС до конца 2019 года. Еще в прошлом сентябре ни одного удостоверяющего центра не получили подтверждение соответствия новому законодательству. В настоящее время у нас уже есть по крайней мере 24 удостоверяющих центра, которые аккредитованы на соответствие этим новым требованиям. И только они, помимо удостоверяющих центров Банка России, ФНС и казначейства, обладают правом выдачи новых сертификатов. Обращаю внимание, что удостоверяющие центры, аккредитация которых была получена до 1 июля 2020 года, уже утратили право выдачи новых сертификатов с 1 июля этого года и досрочно прекратят свое существование с 1 января 2022 года. Одновременно будет прекращено и досрочно прекращено действие выданных ими пользовательских сертификатов. Прошу это иметь в виду. Напомню, что мы принимали 476 федеральный закон, Потому что сейчас в обороте находится примерно 15 миллионов сертификатов квалифицированных, из которых порядка 90% используются организациями. При том, что количество экономически активного на населения в стране – это более 70 миллионов человек. Однако этот уровень обеспечения сертификатами не рос в течение нескольких последних лет, что говорит о том, что эффект от прежней конструкции достиг своего развития. Потолка своего развития. С января 2021 года появилась правовая возможность использования квалифицированной электронной подписи в режиме облачной. Вместе с тем, обращений для аккредитации по этому направлению в министерство не поступало. Мы полагаем, что это вызвано отсутствием требований к соответствующим средствам подписи и средствам удостоверяющих центров, а потому и отсутствием этих средств, которые имеют подтверждение соответствия этим требованиям. И невозможно, соответственно потенциальных кандидатов выполнить требования по аккредитации. С той же даты появилась и правовая возможность деятельности доверенных третьих сторон. К средствам ДТС требования были утверждены в декабре 2020 года, но опять же ни одного обращения по вопросу аккредитации в министерство не поступило. Мы выясняем причины такой ситуации и готовы содействовать снятию препятствий по возможности, если будет подтверждена их избыточность. Были бы признательны участникам конференции за соответствующую информацию. Мы полагаем в настоящее время, что проблема в недостатке на рынке сертифицированных средств ДТС. Кроме того, мы с нетерпением ждем момента, когда полноценно заработают читаемой доверенности, классификатор полномочий, ряд государственных удостоверяющих центров получит исключительное право обеспечивать квалифицированными сертификатами определенной категории лиц. При этом, возможно, с учетом недавно вступившего в силу законодательства обязательных требований и в соответствии с позицией Минюста, нам придется сдвинуть вступление в силу норм про читаемой доверенности с 1 января на 1 марта 2022 года, поскольку коллеги настаивают на введении наших приказов в силу именно с такой даты, как это требуется законодательством обязательных требованиях. а мы не можем оставить закон без детализации под законными актами. Одновременно мы ведем работы по корректировке 189 статьи Гражданского кодекса, которая регулирует вопрос отмены доверенностей. Прорабатывается уточнение подходов по депутатскому законопроекту, корректирующему эту норму, чтобы сделать процедуру отмены доверенности полностью бесплатной, в определенной правительством информационной системе, Они а за 100 рублей за каждый случай с применением информационной системы нотариата, как это предусмотрено законопроектом. Данная работа в настоящее время пока ведется. Необходимые для полноценной реализации положений 476-го закона подзаконные акты в части компетенции Минцифры, которые подлежали принятию в 2021 году, уже прошли все необходимые процедуры и находятся на финальной стадии своего пути – то есть приказы вы на государственной регистрации, проект постановления внесены в правительство. Все эти документы были поддержаны бизнес-сообществом. А те подзаконные акты, которые подлежали принятию в прошлом году, были приняты, соответственно, в ноябре-декабре 2020 года. Это было 9 подзаконных актов. Считаю, необходимо отметить, что с 1 сентября 2020 года нами было получено 134 пакета документов на аккредитацию удостоверяющих центров. А именно 45 в прошлом году и 89% в текущем, из которых по 10 еще продолжается работа. Из принятых положительных решений по аккредитации удостоверяющих центров по 10 организаций министерство приняло в рамках своей компетенции положительные решения в 2020 году, и по 14 решений было принято по специальной правительственной комиссией. Обращаясь к причинам отказа в аккредитации, можно сделать вывод, что основным препятствием, как и в прошлом году, являются неувеличенные финансовые требования, а в соответствии удостоверяющего центра требованиям таким документам, которые предусмотрены приказом министерства, а также наличие сертифицированных, удостоверя... сертифицированных средств удостоверяющих центров и кадровые документы на работника. Это э, причина отказа за порядка там, 80, 70 и 60 случаев. А между тем эти требования уже давно не менялись. По частоте выявления нарушений финансового обеспечения и собственных средств и капитала, Собственные средства или капитал встречаются реже, это порядка 50 или 40 случаев. По случаю распределения частотности нарушений не изменилось с прошлогоднего сентября. Помимо работы в части аккредитации удостоверяющих центров, нами за прошедший год проведена проверка порядка 143 удостоверяющих центров, в каждом из которых были выявлены недостатки в части присоединения информационных систем таких центров к инфраструктуре электронного правительства а также в части выполнения обязанностей по предоставлению в ЕСИА сведений о выданных сертификатах, что лишает наших граждан возможности получать информацию о тех сертификатов, которые были выпущены на их имя, с помощью личного кабинета портала госуслуг. Аккредитация таких удостоверяющих центров была приостановлена. В связи с устранением нарушений у трех удостоверяющих центров она была возобновлена, у четырех превращена досрочно. С остальными 136 работа продолжается. Таким образом, на текущий день действующую аккредитацию имеют 322 удостоверяющих центры, из них целых 298 – аккредитацию, которая не позволяет работать с 1 января 2022 года. В этой связи обращаем внимание клиентов таких организаций на необходимость решения вопроса с обеспечением себя квалифицированными сертификатами, чтобы избежать с начала следующего года проблем. Если кратко затронуть работу, схему работы машиночитаемых доверенностей, то планируется функционирование в рамках информационной системы Головного удостоверяющего центра классификатора полномочий, который будет пополняться миницифрой в автоматизированном режиме посредством рассмотрения обращений заинтересованных лиц или их групп. Причем обязательным является использование полномочий из этого классификатора, если оно там имеется. А в случае, если оно отсутствует в этом классификаторе, то использование человека, читаемого описания полномочия, и мы впоследствии его оцифруем. Напомню, что по закону доверенность передается в пакете с документом, который подписывается по доверенности, если, ну и не определено, вернее, если дополнительные способы не определены правительством. В наших документах, которые, как я сказал, находятся на финальном этапе своего пути, предусмотрено функционирование таких точек доступа к доверенностям, как информационная система, в которой создана доверенность, а также информационная система головного удостоверяющего центра, аккредитованные удостоверяющие центры, аккредитованный доверие третьей стороны и курируемые ФНС, операторы электронного документа оборота. Также мы планируем до конца года успеть поправить 476-й федеральный закон для того, чтобы возможность использования безличной, то есть без указания, на должностное лицо кулицированной подписи применялась не только юридическими лицами, но и могло быть применено не только юридическими лицами, но и индивидуальными предпринимателями. А также для использования в электронном документа обороте доверенности, которые были получены в результате передоверия. Сейчас такая возможность, согласно нашему закону, отсутствует, хотя предусмотрен гражданским законодательством. Законопроект, содержащий такие предложения, проходит сейчас международные согласования, мы планируем, как я сказал, принять в этом году. В результате указанных действий полагаем, что с первого квартала 2022 года начнет полноценное функционирование предусмотренный 476 федеральным законом механизм машиночитаемых доверенностей с оперативным механизмом отзыва как в специализированных удостоверяющих центрах, так и в новых удостоверяющих центрах коммерческих. Спасибо за внимание.